Представьтесь, ходил. пожалуйста. Меня зовут Александра. Вот, моя дочка ходила сюда на занятия. Нам очень понравилось. Ребенок ходил с удовольствием. Дом с удовольствием выполнял задания. Рекомендую. Действительно, результаты есть. Uh -huh. Спасибо.